набором слыхал слова, или ветер, что выл всю ночь. Все сбылось, до да несла малого. А слово в слово сбылось в ночь в ночь, провожал твои корабли, сбоя им. Не прийти назад Канут где-то на край земли Мог лепить на веселый лад Ах, пророчество, дар На устав наложить печать. Миллионами звездных игл На морском берегу молчат. Я ты не верю, что нет любви, что все сует на земле, что у нас только блуд в крови, И сердца наши из камней, раз не в моде теперь люби. В одиночестве стану жить, Но зачем свою жизнь губить рядом с тем, кто и был чужим, Храни верной своей любви, И любимую только жду. Может быть. Не дождусь, увы, но надеюсь еще.